Я игрок «Динамо Минск». От предстоящего турнира ждем хороших ярких игр. И касаемо нашей команды ждем положительного результата. Так есть. Мы, как говорится, сами маршрут не выбирали, вот, получилось так, значит, будем выходить из этого положения. Ну, я считаю, конечно, конечно, какое-то влияние это окажет, не в лучшую сторону, это понятно, но я верю в ученых, верю, верю в наш характер, и я верю, что у нас все получится в завтрашний день. Команда э, уже месяц назад у нас был их финал с их непримиримым соперником, как у нас Минск, так у нас команда, по-моему, НС, так называется, да. Вот, э, смотрели это финал лиги чемпионов, ой, финал их кубка, э, но Сегодня у нас будет материал, как раз теоретический материал, как раз с командой по команде соперника завтрашнему, но я боюсь, что не слишком это актуально будет, потому что ну, 9 человек, они подписали новых. 9 человек, игроки достаточно неплохого уровня, вот, ну... Но... Не знаю, как это скажется и отразится на игре. Опять же, я буду смотреть и ну, очень верю в наших девчонок. У нас коллектив более сыгранный. Так что, так что скажем так, я больше позитивно отношусь и к завтрашнему поединку. ну, Я думаю, что победа будет. Все заряжены, несмотря на то, что у нас долгая такая дорога, все прекрасно понимают, что нужно за это время максимально короткое восстановиться и все профессионально к этому относятся, потому что понимают, насколько важна нам победа в каждом матче предстоящем, поэтому, что касаемо меня, да, я вернулась недавно совсем, но столько, сколько будет положено мне времени, сколько посчитает главный тренер, я, конечно же, готова выложиться по максимуму и помочь команде. Утренние игры у тебя будут проблемы? Нет, уже был такой период, мы играли с футбольным клубом Минск, у нас тоже были утренние игры в 11 часов, Поэтому и к нас, у нас тренировка утром не всегда. Поэтому и я всегда люблю играть пораньше. Не люблю ждать матч. Обязательно, обязательно посмотреть своих соперников. Вот поэтому обязательно. Буду на них. Ну, я думаю, мне кажется, что безальтернативно с Энкоупотом намного посильнее, теоретически, теоретически намного посильнее, а на практике завтра посмотримся на основании.